Сетевой бизнес по статистике рождает самое большое количество миллионеров Сетевой бизнес нельзя попробовать Это плохая затея Если есть желание состояться в нем, получить максимум желаемого Путь один – стать профессионалом Ее мечта – создать элитный имидж сетевого бизнеса и укрепить престиж профессии сетевого предпринимателя во всем мире. Задача не из легких. И, и кто-то кто скажет «невозможно», а это слово ее вдохновляет. Она любит делать невозможное возможным. Своих ключевых людей она учит быть внимательными к мелочам. Все должно соответствовать этому статусу профессионалов. Культурой благодарности пропитано ее пространство, и все ее партнеры воспитаны на этой силе, как самом мощном чуде, открывающем любые двери. Ее дальновидность, умение видеть суть и исход любого процесса, способность находить многовариантные решения создали безупречный авторитет мастера своего дела. Встречайте, амбассадор! Корпорации «Фахов» Галина Тюрина! Они показали нам, насколько действительно сетевой мир, мир сетевого маркетинга открыт для каждого. Он-то открыт. Да, и я сегодня буду говорить о сетевом маркетинге. И, кстати, это моя любимая тема. Ну, люблю я сетевой маркетинг. И ничего с этим не поделаешь. И люблю его уже 16 лет. Как только только начала понимать и догадываться, что это такое вообще, догадываться. И я уверена, что сказать окончательно «я его знаю» — нет. Его всегда познаешь, познаешь, открываешь. Он видится для тебя с новой стороны, еще с новой стороны. И здорово, что это бесконечный процесс. Потому что, когда мы все уже знаем, нам грустно, мы же все знаем, нам скучно, всегда хочется чего-то нового, новых открытий. Ну и, конечно, Абсолютно точно, что открытие нынешнего века – это сетевой маркетинг для каждого. Именно настоящее время, время, в которое мы живем, этому времени просто необходим сетевой маркетинг. Он стал уже не то таким, что можно предлагать и морщить нос от этого предложения. Он стал уже не таким, который надо стесняться предлагать. Совсем не то время. Время, время кардинально изменилось. Прошлый век, век индустриальный остался в прошлом, уже как 19 лет. И многие из нас, да я очень верю, что почти все уже и даже не надеются на то, что можно прошить на зарплату. Что можно на эту зарплату о чем-то даже не просто исполнять мечты, а вообще о чем-то мечтать что можно ждать того, что вы получали и ждали раньше, как наши родители получали квартиры, получали какие-то премии. То есть вообще век нынешний он иной, он другой, он неплохой, он замечательный. В нашем времени много вообще великолепного. И ну, счастлив тот, кто любит время, в котором живет. И время это классно. Просто это время, когда многое изменилось. Это время, в которое нужно меняться, меняться очень быстро вливаться в это время и на данный момент я ну, наблюдаю и каждый из нас наблюдает такую картину кто-то еще вообще не перестроился кто-то чуть-чуть начинает перестроиться перестраиваться кто-то немножко так пробует чуть-чуть потом обратно пробует, чуть-чуть потом обратно и вот это вот вот эти попытки а это пожирание времени конечно огромная трата времени на это все нам просто надо каждому, я и себе это однажды сказала, и вижу, что происходит вокруг, каждому понять. Время изменилось раз навсегда. В обратную да, уже дороги нет. Не вернуть прошлое, не вернуть зарплаты, на которые можно жить. Жить, именно жить, красиво жить. Именно знать, что ты сделаешь завтра, послезавтра, через год. Именно знать, вообще мечтать, куда ты хочешь поехать, как ты хочешь жить. На зарплату этого уже не сделать. Работа в найм отошла в прошлое. Она, конечно, есть и она есть и всегда будет, но она уже не обеспечит тот уровень жизни, который могла обеспечить раньше. И наивно полагать, что занимаясь просто как и прежде, да, просто работать в найм и иметь стандартную какую-то фиксированную зарплату, можно как-то качественно обеспечить свою жизнь. Вот, в принципе, здесь даже я уже считаю, что это такая тема, которая, наверное, становится понятна даже молодежи. Даже молодежи. И почему говорю «даже»? Ну, потому что люди только начинают жизнь. жизнь, потому что только входят в жизнь, и у многих у нас в это время еще были, ну, так, ну, не то что розовые очки, но мы знали точно, ой, да я точно вот это сделаю, точно вот это, то есть большие такие были, но постепенно, постепенно жизнь носила свои коррективы, какие-то определенные условия, правила и так далее, и мечты становились меньше, меньше, меньше и меньше. И сейчас ну, мои молодые люди уже начинают осознавать, что модель другая, все другое. Уже нельзя сказать, иди учись в школе, учись на отлично, закончи вуз на отлично, выбери престижную профессию и будет тебе, счасть, тебе счастье. Но ну, такого уже не случится. И гарантии то, что человек может проработать всю жизнь на одном месте, идти одной дорогой, и это тоже уже все в прошлом. И, наверное... Да даже не наверное. да это к лучшему. Не надо нам держаться за все, что было, за все, что раньше, вот, да, за эту стабильность, за то, как оно было хорошо, казалось бы. Это всегда так кажется, когда мы сегодня что-то не устроили себе хорошо, нам кажется, что раньше было лучше. На самом деле в каждое время есть свои прелести. И вот, вот эта необходимость, необходимость времени, необходимость перемен, это, конечно, важная, вообще важный фактор. Того, что сетевой бизнес пора пускать в свои семьи, в свою жизнь. Пора просто открывать двери, пора перестать крутить у пальцем. Пора просто не говорить такие вещи, наверное, он для не для меня. А может, честно себе признаться, может быть, я только попытки делаю вообще узнать, что это такое. Может быть, я при первом же каком-то препятствии начинаю говорить, ну вот, я же говорил, этот бизнес не для меня. И обратно. И, конечно, что происходит в нашем веке еще? Вообще перемен очень много, очень много перемен. И они очень радостные перемены. Я вспоминаю прошлый век, вот, вот то, что есть сейчас и в прошлом веке. Какое-то было, не было знаний, знаний нет. В прошлом веке, вот когда мы еще учились, я училась в школе, и вот вспоминаешь, знаний не было. Потом пошел, пошло уже дальше образование. Каких именно знаний? Нас учили. Нас учили, конечно же, писать, читать и так далее, и так далее. И различные образования вышли, мы получали научные степени. Этому-то всему учили, но не было других знаний. Постоянно что-то, был какой-то вопрос внутри. Вопрос внутри, их много, и они... Даже не формулируется, потому что мы не знали многого, что знаем сейчас. Я говорю о разных вещах, например о силе мысли о том, как вообще устроен этот мир, да, что происходит, как мы способны влиять на этот мир, как вообще для чего в принципе мы пришли в этот мир. Вопросов очень много. для чего ведь должен быть какой-то великий смысл, великий смысл, чтобы раскрывать свой потенциал, чтобы двигаться, чтобы расти, чтобы получать наслаждение от этого. И вот если вместе со мной вспомните прошлый век об этом мысли даже не было практически. Не было этих знаний, и сейчас они открыты. И что происходит? Настоящий век, век потока знаний. Отовсюду. Вот просто отовсюду на нас льется вот этот поток, и каждый нам готов их дать. Я сейчас говорю про сети интернет, к примеру, да, про различные книги, где я научу вас, как зарабатывать деньги, например. Другой нас научит, как надо мечтать. Следующий нас научит, как можно быть счастливым в семейной жизни. Следующий нас научит, как можно состояться как родители. Нас все готовы всему научить. И мы готовы все это, ну, вообще люди, готовы это быстро все собирать. Вот этому научиться, вот этому научиться, вот этому научиться. В чем же прелесть сетевого маркетинга? И почему сетевой маркетинг абсолютно своевременен и является просто чудом? И подарком для настоящего времени и времени будущего. Да потому что, когда мы начинаем заниматься сетевым маркетингом по-настоящему, все, что я перечислила, приходит здесь. Здесь ты начинаешь учиться. Здесь ты всему начинаешь учиться. И как это, как же так получается, что человек пошел вроде в сетевой бизнес? Мы говорили о мечтах. Зачем учиться у чужого дяденьки? как мечтать, когда можно научиться у своего наставника, когда можно найти школы своих лидеров, партнеров, обучение корпорации, можно научиться здесь. Вот преимущество партнерства. Человек стал партнером, он здесь этому может научиться. Многие ищут на стороне, а все есть здесь. Как зарабатывать деньги. Кто нас научит, как зарабатывать деньги вообще? Кому мы интересны там со стороны? Вот Давайте рассуждать откровенно. Люди, которые нам говорят, пришлите мне 200 долларов, а потом еще 200 долларов, а потом еще 200 долларов, и я научу вас зарабатывать деньги. Ну, вот, на, вот ну, наивно, но многие же это делают. А мне вопрос, а какой интерес у него научить нас зарабатывать деньги? Кто им будет присылать-то потом вот эти вот 200 долларов? Где нас научат зарабатывать деньги и кто нас может научить зарабатывать деньги? Наши наставники. Люди, которые заинтересованы в нашем успехе. Корпорации, обучающая система корпорации. Люди, которые заинтересованы в нашем успехе. В нашем успехе могут заинтересованы быть только наши наставники и наша корпорация. Все остальные тренеры, в кавычках, я даже не стесняюсь этого говорить, со стороны, потому что сейчас очень много гуру развелось. Они будут только использовать до конца, пока ты еще не разочаровался, отправляй еще, а потом туда можешь отправить, еще кого-нибудь пригласи, отправь. Зачем? Вот у нас, вот наше преимущество. У нас есть бизнес, в котором напрямую нас будут учить этому бизнесу. Учить, учить создавать богатство, учить создавать деньги. Это очень важней, важнейший навык. Вообще, в принципе, прошлый век остался в прошлом. Мышление наше тоже должно остаться многое в прошлом и появиться новое. И для того, чтобы поменять кардинально свою жизнь, бесполезно менять работу. Бесполезно уволившись с одной найти другую, которая 10, на 10 тысяч больше зарплата, или на 20, или на 30. Бесполезно. Жизнь качественно не изменится. Это, я думаю, я думаю здесь согласятся все. Качественно жизнь не изменится. А вот кардинально поменять многое и в первую очередь свои ценности. Вот это дорога к другому. Это дорога не просто к заработку, это дорога к богатству. И вот в наш сегодняшний век это возможно. Вот просто, я считаю, это большим чудом. Это сколько мне бы было нам лет? Кому-то 20, кому-то 40, кому-то 60, кому-то 70. И у нас... Благодаря нашему бизнесу появляется возможность кардинально поменять свои ценности. Модель мышления, она появляется параллельно с бизнесом. Это же чудеса, ведь раньше нам были... Не... Ценности очень, да, у каждого свои, но некоторые из них... Ну, назовем их ценности, приоритеты, например, человек научен зарабатывать деньги. Он будет, я сейчас не обо всем буду говорить, он будет идти искать на зарплату, у него есть ценность, например, достичь какой-то, ну, в нами какой-то должности, держаться за эту должность, получать какие-то премии, выйти на такую-то зарплату и так далее. То есть это одни ценности, работать вот за деньги, за зарплату. Другие ценности абсолютно, которые нам нужно себе привить, это, в принципе, действовать, создавая богатство. Действовать, создавая богатство, мы можем только поменяв внутренние установки. Но где это есть еще? Но ну, в сетевом маркетинге. Именно в сетевом маркетинге в нас воспитываются те черты, которые необходимы для создания бизнеса. В школе, в обычной, в университете – в любом учебном заведении бизнесу не научат никогда. Бизнесу может научить только практика. Только на практике, идя за руку с человеком, который уже сделал эти шаги, ошибаясь, вставая, ошибаясь, вставая, мы можем научиться бизнесу. Я не знаю другой индустрии, другого направления, которое вот так может научить человека бизнесу. Привив ему новые ценности, новые привычки, новые. И здесь видишь, начинаешь видеть многое, кто и чем отличаются. Вот да, мы иногда переходим из одной категории в другую. И мышление прошлого меняем настоящее мышление. Вот мы учимся видеть другие деньги. Ведь многим мешает то, что не дают себе увидеть большие деньги. Именно больше, а для них нужно больше терпения, как говорила Карлыгаш. Для них нужно больше понимания, что это не случится завтра, что это в один момент вдруг завтра ты не станешь богатым человеком. Это терпение, которое дает тебе возможность выдержать и год, и несколько месяцев, а и больше, и два, и три года, еще не умея бешеного успеха. Это то, что ты осознаешь, ты начинаешь мыслить как человек бизнеса. Ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. В школе нас учили этому когда-нибудь? Нет. В институте? Нет. Нас учили заработать на зарплату. От начала месяца до конца месяца и мы получили зарплату. Так вот, с таким мышлением мы никогда не придем к богатству. Мы никогда не придем даже к финансовой обеспеченности просто. Нужно его кардинально поменять и знать и быть готовым и быть готовым к тому, что я буду вкладывать ровно столько, сколько нужно, до результата. Как у нас говорят, сколько даже уже? Сколько надо пить вашу продукцию? Сколько надо пить вашу продукцию? Да до результата. У каждого свой, у каждого свой, ну скажем, срок, да что ли? Да и до результата. Вот здесь то же самое. Сколько мне надо времени, чтобы добиться успеха в сетевом бизнесе? Да до результата. Да потому что у каждого свой путь. А свой. Кому-то столько надо прийти. Кому-то надо столько наработать навыков. Кому-то такие, такие, такие. Еще следующее, значит, мы вот возьмем да, обучение. Например, нас там где-то, я знаю, люди посещают, надо научиться лекторскому искусству. За это надо тоже каким-то там тренерам со стороны заплатить деньги. Зачем? Когда это все есть когда все есть у нас, и кто, и кому, и в общем-то так по сторонам никуда не ходили, друг другу передавая опыт, друг другу выводя за руки, используя тренинги корпорации. Мы выходили на сцену, начинали говорить свои первые слова, начинали их, ну так, уже без дрожи в коленках. Все начиналось в первый раз когда-то. Смотрите, это тоже и здесь. И великая, великая преимущество сетевого маркетинга, он учит очень многим навыкам, навыкам, которые обеспечат жизнь очень многих людей. И самый, один из самых основных навыков, он, конечно, не единственный, это навык эффективного общения. Именно эффективное общение обеспечивает защиту даже не защиту, а обеспечивает вот то благополучие, которого мы хотим. Бизнес. Бизнес строится на эффективном общении. И именно эффективное общение, которым мы учимся здесь, помогает нам. Там, вот именно в том, о чем мы говорили в самом начале. Семья – пожалуйста. Дети – пожалуйста. То есть когда ты можешь выстраивать отношения с ребенком, когда ты можешь выстраивать отношения в семье, когда ты можешь выстраивать отношения с друзьями. Я думаю, что многие из вас замечали, когда человек начинает развиваться в сетевом бизнесе, не просто так ждет, что что-то вдруг с небес свалится, а начинает активно работать над собой только к лучшему. Меняются его отношения и в семье, и с детьми, и у него появляются новые друзья только к лучшему. Поэтому вот этот момент, или там перемен в Вы знаете, я не видела еще ни одного успешного лидера, ни одного, который стал им, не захотев меняться. Угу. Который стал им, не захотев поработать над собой. Который до сих пор может говорить, а я такая. Да? Я вот что думаю, то и скажу вам. Я вот такая, например, у меня такой характер, зато честная, зато открытая. Но что этот человек не захотел сделать? Он не захотел потрудиться и поучиться уважению, эффективному общению. Он не захотел до сих пор поработать над собой. А наш бизнес у нас нет начальника. И вот оно еще одна перемена мышления. Кто-то был начальником, ему не стать просто лидером в сетевом маркетинге не добиться успеха. Мы не начальники, и нас слушать не обязаны. Только благодаря эффективному общению, да, уважению, перемен внутри. Может быть, э, работа над собой своей вспыльчивостью, где-то своим гневом, да, своим, скажем, засоренным русским языком. Ну, это тоже может быть. Вот над этим, над всем. Вот только в идеале. Давайте представим, ведь это идеальнейший бизнес вообще. Где успеха добьешься ты еще и еще больше. Только тогда, когда от ступени к ступени ты будешь задавать себе вопрос. Над чем я могу поработать сам, вот в себе, с собой? Над чем? Над смущением, над стеснением, еще над чем? Не умею слушать, перебываю, сужу свой нос куда не надо. Обсуждаю кого-то, еще что делаю, еще... И как вот этим мы все гранит шлифуем, Вот он, вот он человек, который может действительно обеспечить свое финансовое благополучие и благополучие своей семьи. И когда мы будем именно так задавать себе вопрос каждый, тогда и сетевой бизнес заиграет другими красками перед людьми, которым он еще не знаком. Потому что именно вы. возразить и сказать что нет сетевой бизнес не такой хороший и есть какой-то другой бизнес хоть один который вот так поможет нам научиться жить который вот так поможет нам раскрыть свой потенциал бизнес который учит строить команды бизнес который учит собирать единомышленников бизнес который учит нас действительно с этим человеком поговорить о погоде, либо о бизнесе. И не тратить свое время, доказывая тому, кому это не нужно, что у нас крутая корпорация, и что маркетинг наш классный, и что продукция это у нас великолепная. Надо просто мы начинаем учиться со временем понимать, а ему это сейчас не нужно. И это очень дорогие знания. Это те знания, которые и стоят миллион. Это то, на чем все основано. Но оно не приходит в один мир. Оно не приходит сразу. Мы не приходим с ними. Мы приходим сюда, и каждый идем свой путь. Но люди, уже вышедшие на большие, да, высокие ступени карьеры, посмотрите на них. Посмотрите, как у них светятся глаза. Посмотрите, насколько эти люди, идя по карьере, стали светлее. Стали добрее, стали сильнее, и они меняются только в лучезарную сторону, только к лучшему. Это и есть великий бизнес, и я в этом уверена. Ну еще в, бизнесе, в самом бизнесе в самом названии заключена его сила. Это тот бизнес, который позволяет создавать сети. А богатые люди создают сети. Потому что в одиночку, какой бы ты умный ни был, у тебя все равно 24 часа в сутки. Ты все равно одновременно не можешь быть и здесь, и на Камчатке, и в Москве, и еще там где-то. Ты не можешь этого сделать. И именно сети ведут богатство. И нам с вами, людям разных профессий, абсолютно разных профессий, разных возрастов, без наследства, без какого-то специального образования, дается возможность построить глобальные сети и обеспечить себя, свою семью и наслаждаться красками жизни.